Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и это легендарный Вор Золотое издание. Продолжаем с вами приключения по тюрьме Краксклевт, вроде так она называется, и у нас на очереди третий блок, но для начала... Хочу порекомендовать вам канал Kiria OneRush. Rush, здесь вы найдете летсплеи и стримы по разным играм. Канал молодой, поэтому давайте поддержим его подпиской звонком в колокольчик и просмотрами видосов с лайкосами. Ссылка будет в описании. Итак, а в комментах вы написали мне, что а, вот это, вот это вот тело, которое мы нашли, это у нас Намант. Вот Намант, который украл из улики, из сейфа, из архива. Вот у него был ключ. Также вы написали, что э, сейф я не открыл, потому что я использовал на нем только э, золотой ключ, но у меня был еще и серебряный. Вот, поэтому сейчас вернемся и откроем сейф. Так, э, судя по всему, нам вот украл э, карту... Э, карту... Так, у нас здесь сирена. Карту... Э, Рога Винта, по-моему. Вот. Но вы написали, что э, его сейчас искать не надо, будет искать надо и будет его потом дальше. Вот. Итак, окей. Э, давайте вернемся. Так получается в казармы. Так, так, так, так, так. Казарма у нас первый блок. Окей. что я затупил, короче. Ата-та. Так, ладно, в обход. обход. Идем здесь. Вот это еще вы написали. Через эту штуку можно будет выйти наружу. Это как типа выход. Можно использовать как выход. Так, третий блок. Третий блок, окей, там бы не были а, Нам нужно На первый блок Первый блок, окей Третий Так, вот первый блок Эээ. в смысле? Подними ты его Так, первый блок и казармы, да, казармы, окей, казармы. Так, получается сюда, потом сюда, потом сюда, и, и вот мы пришли, да? Так, окей, ладно, открываем дверь и пробуем серебряный ключ Точняк, точняк и здесь у нас корона, неплохо, окей Неплохо, так, окей, отправляемся с вами в третий блок отправляемся в третий блок я думаю в третьем блоке там а, принцип будет тот же самый а, типа оглушить верхнего охранника потом а, почитать книгу где ну типа запись где находится где кто находится где кто Сидит Вот И уже от этого отталкиваться Какие там камеры, что открывать Кого искать Кого найти, кого не найти Так, окей okay. А Получается вот сюда Пришел Спуститься вниз Правильно же Правильно же Второй, первый блок КП Леха, я запутался Так откуда я пришел? Мне наверное наверх Или я столько, что сейчас сверху пришел Это первый блок Чуть нихера не соображаю Так, окей А Ты куда ведешь? Второй блок, а все, вот все, нашли. Окей, третий блок. Все, отлично. Да, получается вот этот охранник. Я тут, я тут уже бегал. Ну да, я тут это, вот этих вот мочил. Так, а сразу убираю дубинку. Мне остается пробраться вон туда. Так, сейчас посмотрим, что у нас здесь. Какие э, стоит открывать? Какие не стоит открывать? Тут ни хрена нет. Там человек, пень. Тут чувак валяется. Тут ничего. Там ничего. Окей. А это что за дверь А что это за дверь такая В смысле Это, это, это не карцер Может это карцер Но карцер обычно находится Где-то внизу Где-то вдали Где-то без никого, ну, в принципе, похоже на карцер, да, без окон. Правда, со светом, там в, све... в карцере обычно света не должно быть. Давай, открыв... открывайся, говорю. Отворачивайся. Открывайся. Отвернись. Ой, смотри, какой, а. Или этот не отворачивается? Если хочешь пройти, назовись. Смотри, какая! Это девушка, это девушка, да? Ты кейч. Эй, да. оп? Все тихо. Тихо. Кто там? Есть там кто? Здесь смотри, <решит> чувак Никого нет Так, ладно а -а -а. <решит> Скорее, сюда, спасите меня Слышь, ты чё оррешь то Э, э, хорош, хорош, Рай Спасите меня Для чего удумал ты? Разорался Здесь вор, помогите Здесь вор что вырубить, нет? Заманает же орать. А, хрен Помогите, его. Помогите, не дайте ему поймать меня. Не дайте его поймать меня. Ладно, окей. А он там колопасть а, книжку тюремный блок тихо тюремный блок 3 2 а, дикет еретик Колесование выпущен за отречение и последующее дон доносительство о дикет это вот этот вот чувак короче который нам дал карту и дал информацию вот по тому где их держит катя ну вообще про эту тюрьму Второе, аллатан клеве, клеветник Подвергнут под протыканию языка приговорен к принудительным работам на фабрике Ну, протыканию Языка, знаешь Многие протыкают себе там эти пирсинги ставят на язык В принципе, я думаю, это ничего, ничего такого а, Басом, поджигатель Погоди, басом медвежатник Почему поджигатель? Подвергнут клеймению Медвежатник, как я знаю, это типа вора, что ли, наверное, или нет? Или я что-то не так путаю? Поджигатель, главное. Ладно. Окей, четвертая баса. Седьмой. А, Дерн. Шлюха. А, это вот это вот, вот это вот, в этой в капюшончике таком зеленом вот это шлюха. Остриженная и заклеймена, подлежит освобождению. Десять. Тарквис. Ростовщик. Что-то знакомое имя Таркис ростовщик подвергнут вырыванию ноздри... Приговорен к принудительным работам на фабрике. охренеть Это... Ладно. Так, а кто у нас? баса 4. Помогите, спасите. А откуда мы считаем, получается? отсюда, наверное, да? Раз, два, три, четыре. Правильно же? Там, там двигалось? Нет? Раз, два, три, четыре. Погоди. Я э, не вижу. У него лук. И чеснок. Да, он открывается. Получается четвертый. Так, погоди. Может мне его вырубить? Да ладно, пускай он тут орет, короче. Я не буду его. Все равно здесь никого нет. И я не буду его мочить. Он тут орет. Я думаю, он успокоится. Я уйду, и он успокоится. Вот это. Шлюха. Так. Баса, баса, баса. Сейчас мы с Баса поговорим. Опять 4. 4-4. А что закрыто? Эй. И басса, главное лежит, Помогите, смотри. Он что, он что, дохлый? В смысле? Я же открыл, в смысле? Что за бред? Я же открыл. Помогите, не дайте ему поймать. Да уйди! Ай-яй-яй! Спел. Здесь вор, помогите. Или она может на время открывается? Не может быть, что-то на время открывалась Я же четко видел, что я ее открыл. Да в смысле? Помогите, спасите. Здесь кто-то есть. что за дичь? Как вообще вести отсчет-то, что -то... В прошлый раз так, в этот так. Как, как вообще вести? Может отсюда? Раз, два, Спустите три, меня. четыре, да? Да, убери ты ключ. Зашибись, я выпустил, короче, этого урода. Стай! Это открытый получается. Все, вот, четвертого я открыл. Пускай бегут нахрен, задрали. Непонятно вообще э -э -э с какой с какой стороны считать. все отлично вот ему и конец если бы он был без сознания было бы проще а теперь придется унести его отсюда унести баса чего его убили что ли ну, унести Так, найти и освободить баса медвежатника. Смотри, мне все равно надо с Катей и медвежатникам убежать. Ну, типа, он говорит, вынести его отсюда. Правильно же. Он говорит, вынести его отсюда. Так, окей, давай его отнесем, короче, туда к этому. К выходу Я думаю убегать будем В смысле, ты что здесь делаешь? Тут этот это ублюдок, который Который орал, у него лук Так, ладно Басу пускай здесь лежит пока. Я думал, убегать будем отсюда, раз вы говорите, это выход. Окей. Дверь можно, в принципе, закрыть. Тут никто не на... Как я дверь не могу закрыть? Ай-ай-ай. Так. Закрой. смысл <смех> я теперь теперь ее нету так пускай вот так открыть я теперь не закрыть так окей четвертый блок идем коти блок правильно же правильно Фу, так это четвертый блок уже это уже четвертый блок получается правильно же да Окей, okay, четвертый блок, ну, принципе... <съя> ну и в принципе Ну и в принципе Смотри, там колдун Маг, короче, сидит за этой За решеткой Он может, кстати, пострелять Наверное Так, ладно Охранника Охранника. Так что здесь? Третий блок. Окей. А я не посмотрел, чуваки там. Да похрен я все открою, короче. Это вообще глухомань. Глухомань. тюремный блок 4 посум насильник подвергнут холощению что такое холощение У насильников да надо надо надо а, вообще сажать и вообще не выпускать так а, четвертое миза хулиганство наказание плетьми принудительные работы на фабрике 5 а, уиллс еретик раскаяние принудительная работа на фабрике и кати Перекупщик краденого. ежедневное погружение ладони в кипяток. Бедный Катя, а бедный Катя, это же прикинь ладони в кипяток. Еще каждый день. Типал. Хозяин борделя. Имя говорит само за себя. Я, я тебя типал. Умер от, от открывшегося кровотечения. И ему кто-то открыл кровотечение. Так, шестое, э, Кати. Я тебя во все тире типал. знаешь. Так, открывай, все. Получается открытка. Правильно же как она открывается? Это правильно открыто или закрыто? Ты открыл или закрыл? Это походу я закрыл, да? плани третья. А, это верхние вообще. Это я позакрывал их. Да бляха. Ту О. Так, в принципе я все равно сейчас убегать буду, поэтому можно здесь не тушить а, свет И сэкономить водяную стрелу Так, ищем Кати Кати, какое шестое, да? Кати? Нет, труп просто Так, а, Кати шестое, по-моему, или четвертое как спуститься-то делал где спуск а. Окей. Так, -а. шестой ну хорошо да? старик давай уберем отсюда тебя и дадим мне мои деньги боюсь тебя разочаровать. хорошо что ты умираешь а то пришлось бы мне пришить тебе за то что ты снова меня подставил давай давай Щенок, потешайся. Но я тебе должен. Так вот. Феликс собирался за рогом Квинтуса. Молоты держит я его стоящики. Кое-какие комиссии. Это в коллекции краденого наверху. Там охрала. Как только войдешь туда, <связь> в проход. <связь> Черт, я задыхаюсь! Так, что-то я нихрена не понял Надеюсь, в декате провалил, в смысле Беги из тюрьмы вместе с Басом Медвежатником А, ну я все выполнил, получается, да? Найди шкафчик для Вичдоков и забери карту Феликса Я это сделал Ну, мне стоит только убежать, получается Так, бас Баса умер хик такой. хик такой. Тебя туда-сюда никто не звал. Так, надо это. Все, убегай. Так, Баса со мной. Так, а он не утонет? Тихо-тихо-тихо. А он не утонет? А, он все равно мертвый, да? баса же все равно мертв. Или он без сознания, я так и не понял. Так, а куда путь? Он, получается, мертв, потому что? Потому что он бы это захлебнулся, я думаю. Так куда плыть-то смысле где выход, -то? дальше? Так, я, я залезу здесь? Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Окей. Так, ладно, допустим. А -а -а, я понял, самый-самый теперь надо этот выход идти. Откуда мы заходили с вами? Как раз вот сейчас на лифте я, короче, испущусь, спущусь, наверное, да? узнать по на каком я этаже леха а что нажимается а надо я на втором этаже или на каком это этаже нет я на третьем получается он не берется к бас тихо там не ори mm. Леха. так в обход короче даже спина за, за, за это за того за затекла И... так медленно плывет короче с ним все отлично Аллилуйя, аллилуйя, друзья, очередная миссия комплекте. вторая миссия, да? Так, ну освободить Кати, как бы освободить, я его, освободил, нашел, но он умер, я не знаю. Это как-то задумано так, либо можно было что-то сделать, чтобы он был живой, либо это по сюжету как-то, вот. Статистика, общее время почти 2 часа, прикинь, на миссию мы убили Найдено 1688, О, я всю добычу нашел, нехило Обчищено 7 карманов из 11, так, оглашено 23, нанесено урона 71 Получено 22, ага, убито безоружных нет, а, других убито 3 Кого я троих опять убил? А, зомби, окей, зомби Найдено одно тело Окей Окей, друзья, ну вот, в принципе, и все. Теперь остается переходить к следующей, к следующей миссии. Окей, ну следующей миссии мы уже будем проходить в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий, всем пока.